Что будет, если капнуть лак в жидкость для его снятия? Есть много вещей, существующих в целях противодействия для других. Такой парой, например, есть и лак для ногтей, который можно смыть жидкостью для его снятия. Но что произойдет, если эти два средства свешать вместе? В данном видео мы найдем ответ на поставленный вопрос. Чтобы разобраться в этом вопросе, надо понимать, какое процентное количество лака будет добавлено в смывку и сколько жидкости будет использоваться для эксперимента. От этих характеристик будет зависеть конечный результат данного эксперимента. В целом, все, чего стоит ожидать от смешивания лака и жидкости для его снятия, это все тот же лак для ногтей, но очень жидкой консистенции. Дело в том, что лак для ногтей — это раствор полимеров, который при засыхании на ногте и дает лаковое покрытие. А средство для его снятия – ничто иное, как примерно такой же набор растворителей, но уже без полимеров и присадок. А сам процесс снятия является растворением этой пленки в таких же растворителях. И если капнуть лак в жидкость для его снятия, результатом будет избавление от того полимерного раствора, которым есть лак. Однако, если же капнуть жидкость для снятия в пузырек с лаком для ногтей, эффект будет немного иной. Такое действие часто используется представительницами прекрасного пола для разбавления старых загустевших лаков, которые трудно наносятся на поверхность ногтевой пластины. Такая хитрость известна нашим мамам, которые пользовались ей еще до появления специального средства для разбавления густого лака. Таким образом, ничего страшного в процессе проведения данного эксперимента не последует. Однако, если у вас появится непреодолимое желание провести его самостоятельно, убедитесь в том, что лак, который будет в нем участвовать, нелюбимый из коллекции вашей возлюбленной, сестры или мамы. Интеллектом засверкал! Приглашай всех на канал!